Мой бронежилет поврежден. Кидаю гранату. Мы захватываем командный пункт. Осторожно, граната! Ау. Мы захватываем командный пункт. Мы взяли базу противника. Обновим второй командный пункт врага. Ожидаем подтверждения. Оставайся со мной. Координаты подтверждены. Захватите второй командный пункт. Мы захватываем командный пункт. Мы отвоим командный пункт.